Друзья, всем привет! У микрофона приболевший Артем и Apple Finder вещает. В этом ролике мы поговорим с вами о самом инновационном с точки зрения функционала голосовом ассистенте от Яндекса, Алиса. Данный ролик не преследует цели сделать полный обзор на голосового помощника. Через призму сравнения Алисы от Яндекса и Siri от Apple в конце видео мы подведем с вами небольшой итог, какой же голосовой ассистент лучше. Яндекс заявляют, что Алиса – это самый умный и первый голосовой помощник, работающий на нейронных сетях или же использующий машинное обучение. Проще говоря, Алиса постоянно обучается новым командам и ответом на них самостоятельно. Первое, в чем выигрывает российский помощница озвучка либо голос слушаю если отпустят итак вот что мне удалось найти в интернете это касается вас, Артем, но не меня. Как по мне, Алиса имеет голос максимально приближенный к человеческому варианту, в то время как у Сири присутствуют кнопки компьютерного звучания. Так что 1-0. Второе ⁇ команды. В отличие от Сири, если попробуйте общаться с Алисой как с обычным человеком, то она будет связывать несколько предыдущих предложений и в итоге поймет, что идет некий формат беседы или диалога и не будет обрывать его поисками в интернете или глупыми... Фразами. Но с точки зрения функционала для управления устройством и операционной системой Сири, конечно, выигрывает. Однако, если говорить о мелочах вроде перевода с русского на английский, Алиса в этом плане гораздо лучше и шутит и параллельно слова переводит. Поэтому оба ассистента получают по баллу, и того 2-1. Итог, безусловно, победу стоит присудить Алисе. Стоит понимать, что в первую очередь ассистент адаптирован для русскоязычных пользователей. Скачать голосовой поиск от Яндекса и попаловаться с новым голосовым помощником можно по ссылке из описания к этому видео. Вот такая история. Не забывайте оценивать данное видео, а также делитесь этим роликом со своими друзьями в социальных сетях. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!